Остановились немного, поехали по новой дороге, по объездной, не стали ехать по трассе. Очень много фур, некомфортно не там. Тут такая падина, мы как бы в ущелье внутри находимся. Расходы Ну что, друзья, сегодня мы покидаем этот прекрасный город И отправляемся в город Баалок Из него уже там рядом недалеко водопад Хороший большой водопад Тамбри. И оттуда уже в Муйне тут то наберется все вместе 300 километров Попробуем проехать их за день 300 километров на байке проехать во Вьетнаме – это не 300 километров у нас в СНГ. Добавляйте, наверное, еще 300-400. Где-то по меркам нашим 700, может быть, 800 километров сравнится эти 300 на байке во Вьетнаме. растуда так и не отступает, но все-таки уже лучше. Надоел только кашель. Вчера попытался я купить. эликсир, как он называется забыл слово под кашля ну немного помог надо сейчас заехать по пути купить еще ребята просыпаются потихоньку никого нет в принципе Далат порадовал, как всегда обязательно рекомендую но мстите если нет опыта вождения на мотоцикле Берите обыкновенный рейсовый автобус и гол сюда. Или экскурсию. Экскурсия, сразу говорю, экскурсия, там мало, привязанная к своей группе и так далее. И к мыслям гида, и к программе. А экскурсия не даст там остановиться в таком отеле. Ну и не даст такой свободы. Поэтому, в принципе, из каждого города Вьетнама нам регулярно ходят рейсовый автобус. Из Ничанга в Далат ходят, из Муйне в Далат ходят. То есть комфортный, хороший автобус, на которых можно с комфортом, уютно добраться до Далата и пожить здесь какое-то время. Ну а относительно байков, то если есть опыт, то тогда пожалуйста. конечно. Наверное, те, кто умеет водить байку в Вьетнаме, уже и так знают прекрасно, что как добраться до Далата и все плюсы и минусы. Ну давайте посмотрим на восход. Немного прохладно, конечно, с утра в Далате. Но затем мы едут сюда, чтобы немного отдохнуть от жары. Прекрасный свежий воздух, высокогорный. Смотрите, какая дымка там. Красиво так все. Да, потрясающий отель. Рекомендую. Бойте в Далате и пожалеете 30 долларов за сутки. За обычный отель там где-нибудь в центре даваться с видом на другой отель 20 долларов да а здесь 30 наверное, вопросов 10 долларов конечно это вообще не вопрос доброе утро друзья доброго утра доброго утра друзья о иван привет ребята просыпаются постепенно так что, будем собираться. С утра нет времени особо куда-то ходить. Более очень рано. 6.20. Мало что открыто. Я думаю, вообще ничего не открыто. Хотя ветра рано встают. Но не до этого. Как бы мы кофеек с молоком. У них есть еще и вот в таком виде. Чтобы проснуться перед дорогой. И, так сказать, отправиться во все оружие. Вот так вот. Обычный вкусный кофе с молоком. Кофе с молоком. Сладкий. Красное утро сразу становится. С гладком кофе. Мы все заядлые большинство нашей группы. Кофеманы такие прям кофе филы, поэтому для нас важно. Мой нет проблем нет, там с пяти утра Можешь купить себе на рынке хоть корову, хоть кофе. Будем собираться. А Баалок тоже самая провинция, провинция Ламдон, 110 километров, 120 от отдала. По сути по прямой а, вот и, и там заглянем на водопад и оттуда уже пытаемся домой добраться потому что э, хотелось бы сегодня одним днем это сделать чтобы не оставаться ночевать паутин что это очень грустное место такое очень много чая выращивается кофе такое же местечко как вот пригород да ладно все такое в, в кустах кофейных э, в чья ладно пойдем собираться наши кони готовы я потерял очки свои очки здесь витамины тоже винилин запасной вот так выглядит наш отель с стороны с улицы так сказать туда дальше вот эта долина на нее которой у нас окна. Все такое интересное в этой округе. Так что спасибо отелю Тала Далат. Ну что, начнем выкатывать свои аппараты. Очень классная здесь вокруг атмосфера. Такая тишина. Ну все, мы готовы. Отправляемся. Отправляемся в путь. Хорошие нам дороги. Спасибо этому отелю. Погнали. немного поехали по новой дороге по объездной не стали ехать по трассе очень много фур некомфортно там дорога уютная такая особо немного машин фур почти нету Тут у нас сельскохозяйственное угодие в основном небольшую остановку классная дорога не пожалели что вы поехали по этой дороге именно дорога такая как дублер основной трассы где нету фур такая вообще пустая дорога и с классным асфальтом возле плантации такие горошка какой я сказал горошек до да? перец господи перчик перчик вот он перец черный белый вот все перчинки созревают потом их сушат и в зависимости от от времени созревания мы имеем черный перец белый перец красный вот смотрите видите вот такой вот он уже где-то вот Дядечка нам показывает, наверное, повел, где уже зрел созревшие перчинки. Кто нас показал, говорит, вот куда надо идти. Вот это, уже другие объемы. Вот это да. Это сколько перца. Классно. В общем, дядечка угостил нас перцем. Не знаю зачем он нам, Ну, повезем собой <смех> в мойное. Добрые дядьки. О, я один съел перчик. Кусочек этот один одну зернышку. Ё-моё. Все горит теперь у меня. О, я съел перчинку. Камон! Он Дядечка пошел. было не остановиться с такими видами. Каждые 30 метров останавливаемся. Ну, нереально красивая дорога. Да, природа, конечно, волшебная. Все фоткаются. Пускаемся по серпантину. Блин, вообще, конечно, дорога. Какие виды? Кофе, кофе, кофе. Здесь запахи ов. Ой-ой-ой, как же красиво здесь. И снова остановка и снова Я красиво там метров 30 до балока скоро будет водопад там при если бы еще не останавливать каждые 15 минут бы доехали до уже быстрее но тут невозможно не останавливаться и снова остановка поехали буквально пол Но ну, невозможно тут не останавливаться что мы доехали ой все болит попы шея 120 километров преодолели и вот мы на территории парка ламбри водопадом ламбри пойдем искать его вот красиво как обычно территории во вьетнаме делать умеет конечно благоустройство вот это вот сады просто прелесть благополучно добрались конечно мы сейчас отдохнем буквально Пару часов здесь покушаем и уже выдвинемся войны там тоже 100 с лишним километров я думаю дни 120 мы проехали это 150 серпантина очень много было красивого конечно слушайте как цикады поют выглядят лианы вот она крепкая Какая красота вообще здесь вход стоит на территорию 250 тысяч с человека десять с половиной долларов вот территория огромная ну и водопад не маленький, поэтому он его стоит. Так хорошо, тенистые аллеи вот эти. гостей сегодня тоже, тоже да. радует радуется там есть лифт но по-моему платный а есть э, вариант спуститься самим но мы по не той дорогой по-моему мы сейчас э, попадем на лифт точно да и вот тут Билеты продаются на лифт. 30 тысяч стоит спуститься на лифте. Но ну, как бы нам не принципиально. А. И вот туда, вот он водопад. И вон. Пойдем снизу посмотрим на него. Ну. Я не знаю. Лау. Рив теперь бесплатный стало, был по тридцаточке. Спасибо. Пойдем-то спустимся подальше. Да, дамбри, конечно, впечатляет. Такая же водяная летит, смотрите. Должно быть видно на камере, потому что мне тут солнце светит, не вижу. такие прохладные брызги. Такие мостики здесь, вот он туда стекает дальше, небольшим каскадом. Ну, он очень большой, конечно. А вот лифт, на котором мы спустились. Тут такая впадина. Мы как бы в ущелье внутри находимся. У меня от голоса уже ничего не осталось. Но красиво. Пойдем наверх. Ой, вот это-то наклон. Поднялись немного. Ох, эти запахи непередаваемые. Такая свежесть от воды. Влажность в воздухе такая. О, вкусно. Камень мокрый, пахнет. Знаете, как пахнет ног реками? Вот. вот так вообще он пахнет. Ох. Чтобы поспать часа два. Вот такая надвисает над нами глыба и тропинка а слева вот такой вот дамбри вообще красота туда вверх дорога есть еще Вот мы почти зашли. Блин, смотрите, как классно здесь. Ой-ой-ой. Там, наверное, кто-то живет. Кто-нибудь холодный. О. Там у нас Артем стоит. Мы почти зашли под водопад. Вот он идет. Что там скользко? Значит, идем осторожно. Блин. Какие могут быть, блин, 250 тысяч за вход? Что может быть вообще? Как это можно оценить деньгами? 10 долларов. Вот, ребят, мы зашли до конца, сколько можно было. Прям под водопад. Там радуга у нас. Красота, конечно. идемте погуляем по территории она большая большая шли уже немного от туристической тропы наверное здесь уже гулять не стоит но послушать я не мог гигантская на голову свалится пучок вот такой друзья была прогулка к чудесному водопаду дамбри впереди у нас 150 километров дороги до мине сил почти не осталось но выхода нет Ночевать мы тут не останемся, потому что не хочется лишний раз растягивать это удовольствие. Поэтому поедем, да, и доберемся. И уже отдохнем у нас в номере. Все уставшие, все замученные. Вот такой у нас активный отдых. Это вам не на пляжу лежать. По пути сделаем несколько остановок. У нас будет красивое озеро горное. Ну и так, чайные, кофейные плантации... Ну и все на этом. Надеюсь, к вечеру будем уже майне. И завтра утром встретим рассвет. И снова по кругу кофе, банми, рынок, пляж. О, голос пропал у меня, простите, друзья. Вот такой привал мы сделали здесь в парке. У нас еще курочка осталась. Хлебушек, соль, пепси. Виктория уставшая. А вот там водопад. Вот и друзья наши подбираются. Как мороженького. Вкусно. Вот доехали до города баолок Маленький городок. Такой милый, уютный спальный, как будто спальный, спальный, спальный городок. Всегда он такой. Он показался мне вообще таким разряженным, разряженным. Так, проедем по нему, поднимаем немного улицы. Остановились на пять минуточек а отдохнуть. Большой дождик начался, но уже прошел. Зато нет пыли. А, ароматы вообще. Сделали привал в таком красивом месте. 40 километров проехали, осталось 100. Высота 600 метров. Опим кофе, ребята. Чили это вон в гамаках все. А, да. И тут эти цветы, которые как вилюровые место забавно воздух дождик прошел высох такой запах блин а вон там тучка кокосик нам чистит а такое место классно но классно ну, что-то в этом есть такое дикое не, не, не туристическое. здесь не говорят ни на каком языке кроме как векнамского красота кофе вот это все кофе растет он там кофе бананы зеленый ой зеленый чай чай он как осик готов уже так вот папая растет у нас тут вот они плоды зеленые еще не спелы там вон урожай бананов зреет я вижу уже лежит там не, не ты не ты лежит а Джекфрут, по-моему, да. Вот бананчики. Вот такая жизнь. Ну, это прям отдаленные. чего нету поблизости. Прям это вот на серпантине, можно сказать. Ой, синька Ой, какая красота. Вот он, наш кофеёк. Вот это прекрасно. О, хочешь таким пей, хочешь горячим. Вот это съедай, Попали под тропический ливень, спрятали здесь под крышей, классно, блин, вот это стихия, там вообще туча, ничего не видно, Сейчас покажу, попытаюсь, О, он прошел, вот такой вот тропический дождь. короче это все поехали а, -а, -а. увы вот это левень вот с таким видом зашли опять в кафешку спрятались от дождя хватило три минуты чтобы промокнуть открость И все, вот у нас светлеет. Вот ребят остановились, спустились с Серпантина, промокли все. Вот смотрите, как растет кешью. Вот, вот этот плод. А вот снизу сам орех. Снизу виден орех. у нас. Сверху, сам. Сверху плод. Этот плод съедобный, очень вкусный. Вот на примере я там покажу. Вот тут орех. И вот он под защитой находится, природный. Там кислота. Вот тут вот, под низом. Ее специально обрабатывают, высушивают, и оттуда достают орех. А этот лод потребляют пищу, на нем делают самогоночку всякую. Так что, ребята, кто не видел, как растет кешью. Вот они зелененькие уже, а вот уже спелые плоды. Короче, ребята, мы в темноте в полной едем. Ну как в полное? парами, конечно. Остановились, жопы болят. Все болит. чем у меня видно? Да, видно. Короче, осталось нам, наверное, километров 30. Ну, в принципе, дорога, ничего так. Как сказать, тьма, село, село, ничего тут нет. Одиночные домики стоят, одинокие, одинокие домики, остановились на покисить ну, Честно сказать, немного жутковато, потому что, блин, ну, сами понимаете, это не туристическая зона. Здесь люди могут быть разные абсолютно, да и вообще мы очень далеко, как относительно далеко от туристического центра. Вот наши кони, ребята стоят. Они полные всякой херни. Класс. Глаза полные, мошки. Мошки, да, мошки, мошки. Вань, как ты? А у него очки. А, у, а, у тебя очки. У очки. Мошки летят в глаза, блин, ну. Ну, ничего так, ничего. Двигаемся дальше. мы дома Ой. 280 километров проехали сегодня далат из в Баулок, из, Дамбри, из Дамбри. в балок из балока домбри из Домбри вернулись балок и из балока муйне ожас все болит нереально болит попали под дожди эти промерзли и вот поехали и приехали ну все до завтра